Всем хай, ребята, с вами я Туфи и в этом видеоролике я покажу вам, как поставить превью на андроид. Не буду медленно, поехали. Для того, чтобы поставить превью, нам нужно такое приложение, как Творческая студия YouTube. Ссылка на это приложение будет в описании. Когда мы заходим в это приложение, мы выбираем наше с вами видео. И нажимаем на карандашик сверху. И нажимаем на «Изменить» значок. Далее нажимаем «Изменить». И выбираем наше с вами премию. И на этом все, всем спасибо за просмотр, с вами был Тофи, всем удачи и всем пока!